хороший ох у -мо! Кто же за ним такой? Карасик, ребятки! Шикарный. Вот это карасик, я понимаю. Отлично. Хороший, хороший. Клево всем, друзья. Меня зовут Еременко Виталий. И вы на канале Клево всем ловите рыбу с нами. Сегодня я приехал на один из каналов Краснодарского края. Половить на донку карася. Здесь карась более-менее и говорят идет в этом году я здесь первый раз хотя раз-два раза в год сюда заезжаю половить рыбку есть на канале Низко видео здесь интересный канал вода все время в нем мутная бывает течение сильнее слабее Карась есть разный, включая довольно крупного В том году, допустим, я поймал очень много вот такого мелкого сазанчика Ловил на удочку, поймал его огромное количество, замушился опускать Вот такого маленького дикого сазана Друзья, буду ловить на донку, на современную донку, не на фидер, именно на донку И заодно одно видео поговорим о деградации донки Да, донка деградировала, и об этом будет все в видео А пока готовьтесь, берите чай Надеюсь, будет интересно. Погнали. Друзья, сегодня необычно для меня. Зрители моего канала это поймут. Пишите свои комментарии, что за прикормка у меня. Такая вот прикормка. Довольно крупная. Классно пахнет. Если честно, первый раз ее использую. Моя родная, черный лещ, у меня тоже с собой. Взял и зеленую попробовать, а почему бы и нет. В принципе, зеленый цвет на карася всегда хорошо. Если не... В принципе, на любом дне без проблем. Будет работать зеленый цвет, прозрачная вода, мутная вода. Роли не играет, зеленый цвет всегда будет рулить, как и черный. Я так полагаю, по крайней мере. Немножко воды. Ловить буду на донку, но в отличие от всех, я буду закормить. Поэтому половин, половина прикормки у нас сразу идет в закорм. Вторая половина останется для кормушки, для кружинки. Вот, первый раз залил воду и все. Сейчас пока буду собирать, все остальное постепенно буду добавлять воды, ничего сложного нету. Но э, прикормку буду делать очень тяжелую почти как пластилин, но не перебор. Она не должна быть как пластилин, потому что она должна по чуть-чуть вымываться с кормушки. Не прям сильно, а по чуть-чуть, но должна вымываться. Друзья, картинка может быть чуть кривая. Здесь очень жесткие условия. Склон. Я ловлю в таких условиях. Платформу не брал, поэтому пойдет. Как раз наши как все любят. Все. Уже прикормка начала нагреваться. Представляете, я уже только замешал, уже чувствую, начало теплеть. То есть реакция набухания пошла. Отлично. Пока собираюсь снасть, буду потихоньку сюда добавлять воды до нужной кондиции. Спонсор канала интернет-магазин студия мебели мастерская. Большой интернет-магазин по Краснодару и Краснодарскому краю. Но может отправлять мебель и транспортными компаниями при заказе мебели по краснодару или во время самовывоза предоплата составляет при заказе до 50 тысяч рублей всего 1 тысяча рублей остальное при получении товара более 10 тысяч товаров огромный выбор кухонь большой выбор модульных кухонь это современные кухни которые собираются из модулей можно собрать кухню любой сложности по цене в 2 в 3 а то и в 4 раза раза дешевле чем мебель на заказ кухня на заказ но при этом так как это фабричное фабричное качество в разы качественнее это фабричная производа поточная производство, производство стан, делают станки чпу присадка на станках кормление станки и тому подобное на сайте есть спальни прихожие спальни в основном модульные, можно купить одну тумбочку для кровати или одну кровать любой шкаф детская мебель Кровати-чердаки, кровати на металлокаркасе, мебель в прихожую, прихожую модульную, прихожие не модульные. Большой выбор столов, обеденных компьютерных, письменных. Столы из Малайзии, столы из Китая, огромный выбор столов из России, обеденные столы со стеклянными столешницами. Огромный-огромный выбор. Фабричная мебель. Ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите, не стесняйтесь. Магазин классный. Ловить буду. Старым своим джиговым удилищем, которому уже больше 20 лет. Удилище Бальзер, Рояль, древнее-древнее, тест у него небольшой, уже не... 3.20 или 3.30 уже стерлось Самое, что мне нужно, это вот этот вот кончик. Он довольно тоненький. И довольно чувствительный. Удочка длиной 2.70. Древняя-древняя. Даже одного кольца нету Тюльпан переклеен. Ну, вот такой такая вот удочка для донки то что надо длина нормальная и чувствительность и самое главное тоненький кончик довольно чувствительный перевешиваю сам монтаж монтаж я делаю сам совершенно ничего сложного элементарно говорится простым вот он Единственное, что он у меня сделан под десятые крючки, о, под поводки 10 сантиметров, а у меня с собой только 15 см. Сейчас укорочу, это не проблема. Пристегиваю на карабинчик. А с этой стороны на карабин вешаю небольшую, небольшую грузила грамм Грам 15. Удилище у меня много лет не, давно не использовал, покупал, надо он кулавлю редко. Пружинка у меня небольшая. Тест удилища 30 грамм. Поэтому много корма не нужно. Не нужно, чтобы я комфортно, легко все забрасывал. То есть это будет вот так выглядеть. так это будет выглядеть на любую рыбу даже сазана это более чем достаточно если крупный сазан да долго ожидать я не буду больше пяти минут делать нет смысла при ловле ну, если сазан 10 минут при ловле карася 5 минут это максимум если эта прикормка еще у меня получилась так что будет выходить я вообще буду сверх рад поводки это я взял свои поплавочные они у меня длиной 15 сантиметров. Если надо, перевяжу и на 10. Ставлю десятка на 14-м крючке толщинолески. 0,14, крючок десятка. Все. Они получили, получаются сменные. Главный недостаток длинных поводков это то, что они могут между собой цепляться. Если я расстояние между петельками сделал больше, то было бы нормально. Я сделал маленькое. Еще один. Но бы больше и проблем бы не было. готовый монтаж все легкий простой и насаживаем из насадками червь и классненький опарыш я буду на один крючок червя на другой классненький опарыш Сейчас рыбка любит объем, поэтому насаживать смола, смело можно по 3-4-5. Сюда червяка. Все. Удилище не перегруженное. Забрасываться будет легко. Все, полетело куда надо. Удар в клипсу. Легла в районе точки. Ставлю на стоечку. Отслеживать буду по кончику удилища. Без колокольчиков. Ждем поклевку. Опа, поклевка была. Резкая такая. Как будто не карасевая. Давай, давай, давай. Оп. Так, кажись что-то есть небольшое. Да-да, что-то еще хоть узнаем, кто там теребонькает. <реш> <реш> О, вот это рыба. Вот это рыба. Густера, как я и говорил, ребят. Вот это. Карася там пока нету. А вот это вот теребонькает. На той стороне человек без перерыва материться просто всех кроет недовольно сидит приехал за 100 километров и чё рыба не клюет и что сидит просто без остановки матом разговаривает ужас Оп-оп-оп! Есть, ребятки! Есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, Хорошенький. Хорошенький. Ого, ого, ого. Какой, о, Тут есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, Шикарный. Вот это карасик. Я понимаю. Отлично. Хороший, хороший. Отличный. Опарыш скушал. Клюнул почти сразу после заброса. Через 5-10. Вот вот такой вот. Серебристый. Светленький. Водомутная. Ну вот починам так Оп, есть кто-то есть ребята да, есть есть есть небольшое что-то Тут они крупные. Ну есть. Оп-оп-оп. Оп. Оп. Не-не-не, давай, давай, давай, давай. О, хороший. Хороший карасик. Тоже скушал опарыша. Вот такой. Поменьше, но ничего. Тут одного свежего добавлю. Чуть-чуть прикормочки высыпалось. Отлично. Значит, там она по чуть-чуть остается. Можно было бы больше оставалось. Это наша более сухая прикормка. Чуть перебосил. Ну и ничего. Нормально погнали. Промазал. Правее. Получилось сдуло чуть-чуть ветром. Посмотрим. Есть там рыба или нет. Для самятников. Пьявка любителям сомедников сама наживка Оп. есть есть есть есть есть есть попал сдувало несколько раз поклевок не было в стороны буквально метра два-три поклевок не было четко лег с точку вот она поклевочка Хороший. Отличный. Просто великолепный карасик. Четко лег в точку. И поклевка. Вот такого вот серебристого карася. Казалось бы, 2-3 метра в сторону. Чего там? А вот фиг. такое иди сюда рыбка так только не в камыши не в камыши а сошел сошел тут под берегом уже сошел карасик пока парыш червь не хочет Насчет деградации донки. Я мне 46 лет. Ловлю с детства. Все, папа меня брал в лодку. Считай, только научился ходить и смог держать лодку. Удочку. Я ловил белую рыбу на дальний заброс. Начинал с закидушек. Мотовильца на которой намотана леска, и дальше шли разные оснастки. Оснастки могли быть самые обычные, просто грузила какой-то формы, в зависимости от того, как далеко тебя закинуть надо, какие условия. Дальше оснастка, это могли быть несколько крючков, это могло быть грузило, вот в таком, как я сейчас ловлю, грузила пружинка, пружинки сами делали, делали пружинку а наматывали наматывали ее и зажимали на трубочку брали от списанных ручек в школе писали много ручку списал намотал вставил с двух, обрезал сколько надо с двух сторон поджег она сплавилась все у тебя пружинка стоит на месте то есть получалось эти же пружинки которые сейчас в магазине мы их делали сами это мне было 12-15 лет. Давно. Такой монтаж, когда вокруг пружинки несколько крючок, крючков. Две могло ставить пружинки, рядом два крючка. Самодоры, когда также грузила грузило, потом шла пружинка. И из пружинки выходили короткие по 2-3 сантиметра поводки. Давай, давай, Рыб. То есть, совершенно разные снастки. Это были грузила в виде ложки, в которых, была, в которых была вмонтирована, вплавлена пружинка. Эти грузилы, ложки были двух типов у нас. Первая, это с ушком, которая просто вот так вот привязывалась. И вторая, это была сквозная, в нем дырочка сквозная, когда делалось сквозное, и это мы ловили а то есть, шла ложка разных весов, в нее пружинка впаяная при заливке. В сквозная ложке дырочка, леска проводилась привязывался в вертлюжок и к нему один поводок. На этот поводок цеплялась в зависимости от того, что мы надо. пенопласт, коротенький поводок от того, что ловишь карпа. Это из тонкой капроновой веревки, как на макушанке ставят. Это аля современный флет, э, аля современный флет. Приманку на макухе, на хлебе замешанную в пружинку вмонтируешь коротенький поводок 10 сантиметров и на нем пенопласт оп, оп, оп. мимо хорошая и, и сидит сидит сидит сидит да сидит кто-то небольшой кажется ага. что-то маленькое то есть пенопласт червь кукурузины то есть любая совершенно забагрила или нет да. во ребят вот такие там караси есть, смотрите. Живец на щуку, офигительный, да? Их, убежал, все, сбег. Это на все эти монтажи мы ловили. Самодур, это когда пружинка, вот так вот, из нее, под ней прям привязывались 3-4 поводка, обычно от 2 до 4 мы привязывали. Поводки коротенькие, вот такие вот, вот буквально 2-3 сантиметра, и пенопласт, это мы ловили еще подлещика. И таких прижинок могло быть до двух чтобы быть. И лещи, допустим, ловили в Кубанском водохранилище. Кило это без проблем. Самодур. Это все мы ловили закидушками. Пожалуйста, если надо там чихонь, судака в Кубани. Это просто грузило 2-3 крючка. То есть монтажи были совершенно разные, и это мы ловили на закидушки. Обязательно, обязательно отмерялась закидушка. То есть ты делаешь заброс, вот все, я в этом месте буду ловить. Сама закидушка ногой вдавливалась в землю, чтобы если что ее не вырвало, ставилась точка. Папа мне сделал вот такие э, стоечки, чтобы не бегать. Этот, а, а, этот, где-то шестерка нержавейка проволочкой на ней такие плотные колчуковые вытащил штучки одеваешь из прорезью вот. вот забросил она четко ударилась то есть получалось по длине была одна дистанция да кинуть точно в четкую точку это невозможно но длина всегда была одна то есть по этому ударила и легла сторону тарались пять тоже в одну точку А какие были сигнализаторы у закидушек? Самый распространенный колокольчик, когда ловишь на несколько закидушек, допустим, сазана, ловишь, ставишь несколько штук. Это нормальное дело поставить. Давай, давай, давай. несколько Ставишь колокольчик Колокольчики были заводские Но все их старались переделывать Заводские они были нечувствительные А задача была, чтобы он срабатывал от малейшего Что там? Не От малейшего шевеления мимо Срабатывал Это брали на проволоке Припаивали к медной проволоке припаивали шарик от подшипника и задевали, чтобы удобное колечко легко ходило в ушко колокольчика и вот это вот были у нас колокольчики да, я был малой, я, я не мог, мне это делал папа, он тоже рыбак, он тоже этим увлекался но поверьте у всех, кто занимался вот, вот так вот рыбалкой, это было обычное дело все вот так у нас ловили колокольчик должен быть максимально звонким максимально отвлекаться на подачу чтобы он сработал второй это был просто кусок грязи берешь кусок грязи подвесил противовес и ты смотришь наблюдаешь как правило это ловили днем ставили рядом 2 максимум три ну, чаще две закидушки и ты сидишь смотришь по ним грязь делает противовес, ты видишь поклевку, как он ходит. И третий вариант, это ловили мы с руки, когда ловишь на одну, когда есть шанс, что рыба будет клевать быстро, и ты ловишь на одну, закидушку ты забросил, и пальцем держишь поклевки просто в руку, все великолепно, тут же подсекаешь. То есть вот так ловили, это было, сколько больше 30 лет назад потом начали появляться а на тот момент а, а, были супер пупер дорогие спиннинги стеклопластика они продавались с набором с катушками такими закрытыми с набором блесен ну, кто побогаче у кого были возможности вот у них один два таких спиннинга было и вот они, кроме э, закидушек, ловили на эти спиннинги. Ну, их было единицы. Чаще всего это все-таки были спиннингисты. Потом появились... Блин, да? Мелочи-то дошла карасик. Дошел и мелкий вот карасик. Потом появились алюминиевые спиннинги. Все больше, больше, больше. Сначала алюминиевые спиннинги советские. Вот эти вот зелеными, оранжевыми ручками. У меня есть на канале видео, где я на него ловлю щуку. Все больше и больше. И сначала их именно использовали как спиннинги с Невской катушкой. Потом больше стало появляться их. Они стали дешеветь. Их стало, они стали более массовыми. Стали появляться безнарционные катушки. Дельфин 6, Дельфин 8 и тому подобные. Там еще какая-то не помню название все эти катушки это были такие стременькие копии импортных катушек вот дельфин 6 дельфин 8 там еще одна не помню такой со съемных шп... шпулей это все были варианты именно орион как называлась не помню все варианты И копии импортных катушек только в хужем качестве тем не менее мы на них ловили и вот как они появились, сочетание с алюминиевыми спиннингами стало много, они стали доступные. Все перешли с закидушек на алюминиевые спиннинги. Я вам скажу, это кол тот еще. Но оп, оп, есть, есть, есть, есть, есть, есть, Поклевки, конечно, слабенькие, такие осторожненькие. Есть? Никого да, пойму. Или нету. Нет, оказалось, есть. И тем не менее, на них ловили. То есть И это уже, когда стало это массово, когда алюминиевые спиннинги стали доступны, катушек стало этих много, и все, это стало на долгое время основным удилищем для ловли, как на спиннинг с невской катушкой, а когда начали появляться вертушки, наши первые российские, то это стало, начали ловить ими даже на вертушке. А, нет, вот на вертушке начали ловить на безнарционке мы. Дельфин 6, дельфин 8 и тому подобное. Ну, если колебалку, тяжелые колебалками ловили, самая э, там, легкая была Атом-2, атом она весила 15 грамм. Ими умудрялись ловить невскими катушками. И для донок все-таки это стало массовость, кого не было безнарционок ловили, продолжали ловить э, невскими катушками донки, но это не очень Блин, А, а так уже массово переходили на с, с, уже безнарционными катушками солененькими спиннингами, и на какой-то долгий период это стало главное любимое удилище для всех, ловили много. Несмотря на то, что вроде бы дюри алюминиевый спиннинг, кстати, часто писалось титановый, но что там было титанового, никто не знает, ну, возможно, какой-то титановый сплав, потому что, в принципе, их кнули, но очень под большими нагрузками. Да, наверное, все-таки был титановый сплав, по крайней мере, у верхнего хлыста, возможно, потому что они гнулись под очень именно как амортизировало, оно хорошо. А у него был самоинтересно свой, свой, свои возможности. Что-то есть, да? Это... У него были свои, что-то есть, есть небольшое, свои возможности. Чувствовался сильный перегруз. Густерка. Густерка. Когда реально возьмешь больше вес, то был конкретный перегруз, ты это чувствовал, кинуть было сразу тяжело. И когда с перегрузом, кончик можно было сломать. То есть он начинал сильно сгибаться, сильно, и в один прикат ты его начинаешь выравнивать и на выравнивании просто отламывался. То есть если он согнулся, выровнять уже просто так нельзя было. И все, ловили все. Везде. Приезжаешь. Если на донку человек ловит 90%, 98%, это ловили на вот эти дюралевые спиннинги. Кто-то еще ловил иногда на закидушки. И единицы ловили на стеклопластиковые советские древние спиннинги. Потом в один момент произошел прорыв еще в донке. То есть дюральвиниевый спиннинг, по сравнению с закидушкой, это был прорыв. То есть с такого заброса, заброс удилищем. Это был прорыв. А, мало того, если ловить не с руки, все-таки по крупной рыбе а, дюральвиниевый спиннинг был даже чувствительнее колокольчика. Ты смотришь по нему... И, кстати, на спиннинге мы никогда не ставили колокольчики. Это было максимум для... Большинство для нас два удилища, это максимум. И ловили только по кончику. Никогда мы не ставили колокольчики. И, кстати, вот откуда пошло задирание удилища вверх ставить высоко. Чтобы джуралевый спиц лучше работал чтобы его работало всей длиной его и поднимали вверх его поднимали вверх потому что если начинаешь его опускать вниз где-то на точке у него начинал работать только хлыст и все чувствительность поклевки сильно падала Поэтому именно вот эта вот постановка удилища вверх, это пришла именно с дюрья львинивых спиннингов. Но опять же, если, допустим, ехали на какой-нибудь канал с течением, пер карась, этого не нужно было. Когда пёр, там карась 300 плюс грамм, массово, там нужен был, он массово шел, было очень много, с лиманов заходил кормиться в каналы. И тогда, откуда же пошло у нас, я решила, на карасяне нужно прикормки. И во время весеннего массового хода, примерно в это время, в канал давали воду с Кубани, и он с Кубани заходил массово, и все ловили, ловили на все. Просто грузило, один-два крючка, червь забрасываешь и ловишь, потому что он просто заходил кормиться, и было немерено. Сейчас такое редко уже бывает, и карась мельче стал. Потом прошел следующий прорыв в донке. Появились китайские зеленые стеклопластиковые удилища. Они были такие мягковатые. И они пошли опять для ловли спиннинга и донок. То есть они у нас у всех были. Самое интересное было, если оно ломалось, сломалось на три части. Они были мягковатые, с разным тестом. Как правило, тест у них был небольшой, в пределах 30-40 грамм. И было классно на них ловить после дюреолевых мини-спиннинг. Это было супер. Что на спиннинг, тоже мог лучше кидать. Он был более посылистый. Что на донке, ты мог тоже работать меньшими весами. И он был значительно чувствительный. А также они были караташами в основном. 2,10-2,70 максимум. То есть ты приехал на один и тот же канал. Собрал, походил с ним. На щуку на блесну покидал. Тут же отцепил. Э, прицепил ловишь на донку то есть одни удилища было для всего и вот начали ловить ловили ну, тоже какой то период прилично потом появились первые карбоновые карбоновые здесь не изменю -ка. карбоновые в удилища первое вот что то типа вот этого удилища это джиговый вот я его покупал больше 20 лет назад у меня в этом году совместная совместной жизни 25 с женой и вот я купил в первые года совместной жизни это, это удилище вот это из первых карбоновых они были разные были разной ценовой категории были адекватные и все со стеклопластиковых стали переходить на них вот разные удилища опять же это было удилище для всего Кроме отдельных джиговых вот таких моделей. Хотя это на это удилище на спину переловил очень много щуки. Просто на, даже на воблеры. Хотя для воблеров оно не подходит. То есть разные удилища брали для ловли в лиманах, в каналах, на блесну. На разные колебалки, на джиг. И эти же удилища у нас у всех были для ловли Рыбы на донку. Все те же монтажи, что использовались на закидушке, мы использовали в донке. Только размер груза так как удилища легче было уже меньше. То есть, это уже была, допустим, небольшая ложка, а это была маленькая свинцовая ложка. То есть, именно размер груза мы уменьшили. То есть, был донка, был большой груз стал алюминиевый спиннинг груз чуть-чуть вес груза уменьшился стали пластиковые удилища вес груза уменьшился для всех тех же рыбалок с те же самые снастки, но вес груза уменьшался затем пошли на эти удилища вес груза еще уменьшился давай что ты там теребешься то есть вес груза еще уменьшился стало ловить комфортней Точнее, забросы. Все. Было классно. Мы все массово ловили ими. Приезжаешь на водоем. У всех вот разные удилища. Такой серии из недорогих. Первые карбоново-стеклопластиковые. Они жестче чувствительные. Было классно. И началась деградация вот с этого времени. Появились первые удилища стеклопластиковые. Дюп, дюп, дюп, дюп. Стеклопластиковое удилище а, Разной длины Ты раскладываешь Стоило китайские копейки Но у него был плюс Яркие кончики Очень мягкие Прям мягкие-мягкие Они были разной длины Стоили копейки там В сложном виде от вот такого до вот такого Соответственно длиной там от метр восемьдесят До 2,70 семьдесят Они были Основном. Можно было купить уже с катушкой его, с такой с одноразовой, дешевой, которые реально порой ломались сразу. И стоило сухарии. но кончик был мягкий, он был стеклопластиковый и очень мягкий. И вот все с этих удилище перепрыгнули на те и начали увеличивать удилища они более короткие само удилище более мощное но мягкий кончик из-за того что мощные удилища начали переходить увеличивать вес груза начали следующий этап был это появились кра дилы ребята а крокодил по сути это алюминиевый спиннинг у него такой же тест близкий близкий строй несмотря на то что тут алюминиевый какой-то титановый по ощущению поклевки один в один я когда в свое время осваивал джерковые удилища, джерки для ловли на спиннинг. Джерковые. Джерки уже были, а джерковых удилищ не было. Я джерковал или алюминиевым, или крокодилом. Одинаково. Единственный плюс крокодила, он длиннее, чем алюминиевый спиннинг. Все. Из-за этого им легче кидать. Суть та же самая. Тот же тест. Похожий строй. Такая же тупая чувствительность. Появились крокодилы. И груз откатился баклуши назад. По сути, донка деградировала. И с того момента начал развиваться два вида донки. Это деградация в сторону крокодила. Откат назад на 30 лет. И фидер. Все. Лови на что хочешь. Вот так вот донка у нас деградировала. И вот я сейчас ловлю на тот промежуток, на тот классный промежуток, который, с которого она деградировала в крокодил. Вот я ловлю так, как я ловил 20 лет назад. 20 лет назад я вот точно так же ловил рыбу на такое же, на это же удилище. На это уже удилище, еще мне было несколько подобных, уже именно для ловли на спиннинг. И ими же я ловил, на два прижал, вот так два ставил и два ловил. Ловил все, сазана, карася, ну, оп. да, в Кубань, приловли в Кубани, там другие тесты, там другие, там более мощные, стеклопластиковые брали. Он был лучше, чем крокодил, но, хотя в замануках в Кубани я ловил на него. В заманухах в Кубани я ловил на это же удилище, там, где течения нету. Только ставили не груз и э, пружинка, а э, пружинка в грузе была, с грузом сразу. На все это ловили. Значит, монтажи для ловли на донку для меня, начиная с закидушки по сейчас, не изменились вообще. Вот я сейчас захожу в магазин, и висят куча монтажей. На все эти монтажи я ловил на закидушки. Все то же самое. И с коромыслами, и с такими свинцовыми грузами, и с такими. Этот, пружинка сделана так, пружинка так. Спереди, сзади, с двух сторон, сверху, снизу, квадратные, круглые, кольцо. Я на все это ловил, вот у нас, знаю, как в других регионах, у нас здесь, в Краснодарском крае, так ловило большинство. По крайней мере, вот у нас в городе Краснодаре. Мы ездили на рыбалку с друзьями, соседями, с папой, с папиными друзьями, и все так ловили. В зависимости от рыбы, от того, что ты ловишь, какую ловишь, ты ставишь нужный монтаж. На макуху, пожалуйста, делай, э, если течение округлое, грузило. И скользящее шло через один круг. Вот бублик, и вот тут вот дырочка сквозная сюда выходила. На настоящем водоеме, на макуху, на макушанку, если дневная рыбалка, не ночная, то это или ложка, в которой из середины и середины до середины она была просверлена выходила из середины э, этот леска делала скользящая леска потом завязывалась петлей петля накидывалась и тут на ней же привязаны петли крючки все это скользящее и эти же все монтажи мы использовали для донки. Эти же сейчас все монтажи, только порой даже в более в менее качественном варианте, более грубом, я вижу сейчас в магазинах, что люди ловят. И когда мне пишут, непонятно кто, зачем и почему, что это не донка, а донка вот это мне очень смешно. И когда мне люди рассказывают, что вот мой папа всю жизнь ловил на крокодилы, то ты или молодой, или ты говоришь неправду. Потому что твой папа всю жизнь на крокодила ловить не мог. Если, особенно, если папа твоего возраста, моего возраста. Или, единственное, если он начал рыбалкой заниматься поздно. Не могу понять. Рыба есть, постоянно что-то плюет, а реализации нету. Мелочевка. То есть, те крупный карась. Без остановки. Дюк, дюка забросил, проходит 15-20 секунд, начинаются подергунчики. И вот теперь мой опыт, ребят, я прошел от закидушки во всех ее стадиях, прошел все этапы донки, закидушка, дюралюминиевое удилище, стеклопластиковое удилище, вот это удилище. И у меня даже есть крокодил, я даже пробовал ловить на него, но это ужас. Блин, поклевка была Карасева, не сосекся, не реализовал Поэтому, ребята Как, что, почему Что такое донка, с чем ее едят Я знаю с малых лет Какие монтажи бывают Мы столько переделали Еще приловлен Даже на закидушки Грузов различных едешь, На цвет мед, Едешь толпой Сначала по неопытности малые были, вообще малые, это таскали аккумуляторы с цвет мета. Пока дотащишь, разбиваешь, вытряхиваешь, все это та да, это жесть. Потом нам старшие ребятки подсказали, что мы глупим. Приезжаешь с хорошими кусачками мощными. И просто клемы. Клац, клац, клац, клац. Мешок набрал. Больших клем. И все. Десада есть хороший есть он. Классный карась, но что-то я с ним справиться не могу. Ничего. Продолжаем экспериментировать. Оп, есть. Кто-то есть. Кто-то есть. Хорошенький, хорошенький. Ребятки, Кто-то есть. Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ребятки этом поклевки как будто мелочь ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, вот такой красавец. Ну что, ребятки, лов небольшой, чуть больше десяток да, десяток карасиков, были сходы, немного аналитики по рыбалке. Значит, та редкая ситуация, когда рулило количество удилищ. Рулили вещи. Это количество удилищ, рулила ароматика прикормки и рулило место ловли. Вот в этом канале Я попадал в этот канал, когда был очень низкий уровень воды И все, все дно, даже русло, оно все с перепадами глубины, глубины совершенно разные по всему Просто вот ямка, тут же меляк, ямка и вот такое все русло идет Карась где-то стоял он где-то стоит где неизвестно где-то отстаивается и дальше он время от времени ходит по определенным местам то ли глубже то ли мельче мне показалось все таки он ходит чуть помельче а на глубину заходит за прикормкой огромное количество, количество вот такого карасика а просто миллион вот он стоит везде где закормишь там и вон и такой же густеры. просто неимоверно огромное количество весь крупный карась он баражирует если вы угадали с прикормкой с ароматикой прикормки моя прикормка этому плохо соответствовала если вы угадали с ароматикой то карась на вашем, в вашем месте будет задерживаться чуть дольше чем обычно если не угадали он или пройдет мимо Вашей снасти Или задержится очень ненадолго Поклевки В основном это не сильные Иногда были сильные, но в основном это не сильные поклевки Огромное количество мелкого карася И густеры, которые клюют всегда Падает на дно Пока падает Пока падает, стучит по белой рыбе Ее там немерено Мелкого карася и мелкой густеры Просто очень много И вот угадать с ароматикой найти место, куда ловишь. Когда ловишь несколькими донками, это легче сделать. Вы одну туда, одну туда, одну туда одно место, допустим, закормили или не так. Одну туда, одну туда, нашли где. Первого поймали, это место закормили. В этом месте ловите одни, одним удилищем, а остальными постоянно ищите его. Нашли, несколько штук поймали. Нету, перекидывайте в другое место что надо находить его тропы, где он скапливается, где он останавливается. Тогда больше шансов на данный момент с уловом. Да, сейчас даже некоторые ребята, кто попадал в нужные места, угадал, отловились довольно неплохо. Но разница, я смотрю по людям, один глухо, глухо, пару человек сидят, ловят, опять глухо, кто-то ловит. И вот так вот, все разбито. Все, примеры ловят на одно и то же, но разные прикормки и разное русло. Попал в нужное место, рыба поклевывает. Не попал, рыба не поклевывает. Это очень сильно заметно. Прикормкой рыбу можно придержать чуть-чуть. Такая же фишка есть у карпа. Когда он в одном месте живет, а дальше водоем патрулирует. И вот это бывает заметно, стоит шловишь карпа. У тебя поклевка, через время у соседа поклевка, дальше поклевка, дальше поклевка. А тут замерли. И потом в обратку. То есть он туда прошел и обратно. И это очень заметно. Остановить в таких ситуациях его почти невозможно. Вот карась всем сейчас тут, на данный момент, сегодня точно так же. Его можно придержать и ловить в тех местах, где он ходит попали с ароматикой, лов будет больше. Все. Рыбалка была очень интересная, трудовая, очень познавательная, мне понравилось. До новых встреч, друзья!